Думаю, а что еще делать в старости? Прав наш Михаил Юрьевич. Жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, такая пустая и глупая шутка. И не только глупая, но и жестокая. Есть в истории яркие явления. Вот, к примеру, Иисус Христос. Просто неописуемо прекрасен. Само добро, сама любовь. А что стало с Иисусом? Убили. Почему убили его?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 «Скорбя об ожесточении сердец их, — говорит тому человеку, — протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно вынесли с иродианами решение против него, как бы погубить его. Века минули, и мы понимаем масштаб столкновения зла и добра. Дьявол с Богом борется. Но тогда Иисус был никому неизвестный человек, бунтовщик, творил чудеса, не стеснялся обличать власть придержащих, Говорил о своей близости с Богом, называя его отцом. Одним словом, опасный был, пятая колонна. Опасен для священников, опасен для власти. И убрать его не представляло большого труда, а уж греха никакого. Закон отцов попирает. Чего с ним церемонится, Так и сегодня. Власть боится независимых людей. Особенно тех, которые вслух говорят правду. И церковная власть боится свободных людей. Боится тех, кто независим. Боится и ненавидит тех, кто верует в Бога, а не во власть. Ненавидит тех, кто проповедует Бога, а не людскую философию. И тогда церковники и власть объединяются. Запрещают проповедовать Евангелие. Запрещают говорить об Иисусе Христе. Не смолкает праведник, тогда принимают решение убить. А чего он путается под ногами? И убивают праведника. Убивают Христа. И наступает страх. Замолкает правда. На трон взбирается ложь. Ложь и страх разрушают надежду, убивают веру, жизнь погружается в смерть. Но вот ведь чудо! Христос воскрес, понимаете? Скрыть оказывается не точка в истории. И есть жизнь после смерти, а это в корне меняет представление о смысле жизни, о ценности жизни, и становится понятнее слова Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене, Не бойтесь, властелин жизни утверждает. Я есть им воскресенье и жизнь, верующий в меня, если и умрет, а живет.